Прыгните, пять один прям в ходу, на мозг его займите. Давайте стрелок, разнуть. речь, Речи, речь, давайте. Все. Все, спасибо. Да, да. Okay. Да, блядь, ты веществол в Блядь, у нас с другой кто это? это Кажется, мы далеко парни. уже поехали Свои, что ли? Не-не-не, наших там нету С северной стороны это противник был Здесь строимся. Все, выгружайте сейчас. Блягна Бл подорвается. Я фу пасу, пасу, я снайпера, я пасу. Прокинет на север, наблюдает движение, там два тела. На юге, халя ей. все вс, все выгружайте. Блять, вы... Бл кто на сопле? Откуда работают? Блять, это чё, пран? Противник Фобио подходит с западной стороны. там гупоре они здесь могла оказаться где Сишка, если где? здесь не было врага. Но... мог быть миномет, я не знаю, на связи? бы слышно было надо все Ага, блядь. Хотите меня поднять? Да, да, да. Да, да, А в ч ⁇ м? В ч ⁇ м? Да, да, да, да, да, да, да. Давай, давай. все не держите захват короче шкертесь пока хиран хиран кого Я, бля, если умираете не вставайте не надо ждите если умираете ждите не кибайтесь Сам же не надо, короче, бегать вдали от склада где-то, куда я где, пожалуйста. Если умрет, то уйди. Короче, у нас здесь ты Блокируют проходы между фолбами. Передо мной много А, техника движется. Угу. Короче, дефа. Депл... Наш. Сейчас я попробую еще раз правильный, откинуть здесь. Парусь, Ставить, yeah. А они рядом, не, мы не шли. На здании, на здании, залез. За... На здание залез. А они... Короче, сейчас свободные. Up, вставайте на хабе и поставите к если умираете. Да, этом ловендер. С вас противник идет на востоке вижу движение. Подожди, там на востоке произошло. Ну они timing Захватывать точку начали Сейчас я встану Запада накрывают. Сюда запада, осторожно. Могу найти. Так ты сейчас умер, встаньте на мейн. На мой нужно поработать. На блять, собрался. Супер заторят. We yeah, Сейчас подниму. Вставайте на ролик и занимайте лаундры. Далее, взяли. Тогда вставайте на хабе на юге, который. Или ждите хабного. 10 сейчас построит. А у него поднимешь? Капец какой -то. Я не смог до тебя добраться я закры сейчас щас, щас. так подожди а ты в нашей поликлинике прописан точно я тебя чуть не помню ну как максимум уже не у меня. Так иди сюда. Сейчас, друзья, вот этого подлого. <таспорта> Я уже несу стат, наверно выше бляк, компаунд, там бля, тенами постоянно. Ногу. Перед вами не место. там движение было на северо-востоке все -а -а -а -а -а -а. это все сняли спокойно Казах справа, справа за стеной сразу, вот возле дырки где-то у вас там щемят, да или что выйти не можем? да да не можем. да сходите к новому хабу и да, дальше да. лавендер стать до да, он че сдох? Да, да я патронов подкину че вы где если бы ты мертвый есть на мэйни встаньте кто там а, Румор 7. всех. Я думаю, это нужно Три секунды. Эти люди окружают. Садись, а, сел, да? Да, я вообще вставал, я Перед -то тобой, -то Казах, -то перед где -то тобой где-то в поле стоит. Лево, лево, лево, лево, посередине где-то. Убил, убил, убил. Блядь, он стоит, кружится, даже стреляет в голову сразу. Убил, убил, убил. А Що -мо! Вдоль забора крутая, понятно. Лавер заходи, да там, Блять, то он здесь. Блин. туда, внутрь компаунда поднимайся, мне не надо yeah. ну, да или что, успеешь? спасибо спасибо большое Лежит сейчас сам отхилюсь, подниму спасибо может не поднять засыпись бронетехнику вижу, на 45 Мы всех поднимем, ребят, лежите. сейчас я слышу я накапал на остальных подниму СК на востоке офигеть я убежал что это не бежит тут я видел, когда партийский забежал внутрь После этого... Спасибо. Ничего, вот вроде... Там вот прям там окрышечко есть такое, уже выбили рядом под заборами входит, и так давай, давай, мне Сейчас помешок, я там запас внутри Блин! убил, А, спасибо. Санитар, санитар. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Али, а, все, короче, давайте по фарм проходите пешком. <свес> давайте прям по полям, короче. А на бороне кто останется? А Нам нужно, короче, просто найти, откуда они идут. А, С севера. А теперь. -а -а, а, Давайте, короче, а вот там через там север туда идете. Вот, надо, короче, найти, где у них хаб и нейтрализовать его. Собственно, в этом и смысл дефа. То есть просто сидеть на оплаке, То есть, типа, мы его так не удержим. Они опять стабьют. А если мы если снимем их хап, то тогда выиграем. Давайте, по метке движения, короче, сдвигайтесь. давайте им попаху. Mm. Опля Кажется, запад весь уже в синяках, они там вряд ли оттуда пойдут. Компаун впереди, впереди противник. Вот на движение как раз таки. Mm -hmm. Ну не ну, идите в лоб, обходите со стороны. Подними, подними, подними. Тьerみ, подними. Тьerみ. Че, вид видно, хаб? Че, ушли, что ли? Нет хода? Нет, нет. А, они ушли отсюда. <вы> типа откопались? <вы> да. Ну тут машина стоит, как раз, я урал. Я понял. Колеса прогрессия. Да, он взорванный. Не думаю, что это поможет. Да, они уехали. На помифарм тогда двигаются. или. Да, да, да, сдвигайтесь на попифарм то. Ну вс, походу все в бухах не Поэтому они не возьмут по фарм уже. Ну, в смысле, а, а, лаундер стоит. меня здесь больной короче. Ты, где-то есть тылу. Смотрите назад сейчас. Не идти. Чекните вот этот компаунд. Хорошо, я, я рядом. А что, без мони подкопали эту хабу? Медики на книжку поднимите, пожалуйста. Подкопать. Сейчас, сейчас, сейчас. Ничего заряну. Да он кричат, пиздец Чисто пока ничего не видно, только техника видит. Когда вот вы вдвоем кто-то медик и стрелок можете добежать сейчас пешком до лаундер стейт, до нашего хаба, так да, конечно. сейчас, короче, миномет кинем. Бать. Все молодцы